Добрый день, дорогие друзья! Демонстрационное видео записано на сельскохозяйственном комплексе в Омской области. Данная система видеонаблюдения позволяет сотрудникам охраны контролировать большую территорию предприятия. Начальнику участка позволяет контролировать технологический процесс молочного производства. Руководитель предприятия имеет возможность из города, а также находясь в командировке, со своего компьютера, телефона или планшета наблюдать за ходом производства. Полученные данные влияют на, на большинство принятых решений. Одна система видеонаблюдения позволяет решить сразу несколько вопросов. Охрану, контроль предприятия экономит время и позволяет сделать анализ на основании полученных видеоданных. Для нас очень важно ваше мнение. Голосуйте за наши видео, подписывайтесь на наш телеканал. Спасибо за внимание. До скорой встречи.